Самокритика — это тема нашего сегодняшнего видео. Если ты самокритичен, если ты себя слишком критикуешь, и это влияет на твою жизнь в целом, и в том числе на соблазнение и общение с женщинами, тогда это видео точно для тебя. Ну а по традиции лайк и подписка на этот канал. И прямо сейчас мы продолжаем. Итак, смотри. Когда у человека есть определенные ожидания от самого себя, которые находятся на подсознательном уровне, и они заложены еще в детстве родительскими фразами «Ты самый лучший», «Ты наш чемпион» или «Посмотри, какой хороший сын у маминой подруги, а ты у нас вон какой». Он определенным образом относится к своим достижениям и делам в целом. Иначе говоря, если у человека есть верование в то, что он должен быть красавчиком во всем, то он старается соответствовать этому. Особенно это интересно, когда мало быть просто красавчиком, надо еще, чтобы другие люди, а особенно женщины, это подтверждали, и только тогда он наконец-то расслабляется. Что плохого в том, чтобы стремиться к совершенству? Да, собственно говоря, ничего. Только до тех пор, пока он делает что-то, думая, что он в общем-то действительно красавчик, и испытывает состояние удовлетворенности собой в любой ситуации, даже без причины. А что происходит, когда он сталкивается с реальностью, в которой ему говорят, что он не красавчик? Правильно, он будет доказывать, что все-таки это не так. Не заметил ли ты ничего странного в этой логике? А странно это то, что такой человек будет красавчиком только пока у него есть подтверждение этому. Либо своими делами, либо обратной связью других людей. Причем с каждым разом, достигая целей, высот, такой человек лишь немного порадуется. Потом снова сразу начнет ставить себе завышенные требования, потому что в его голове установка. Я должен быть лучше всех в мире. Часть э, не осознает, что ну, есть такое убеждение. Ну, типа, ну в духе, как так можно думать, это уже бред. Но что самое интересное. Рациональные установки так и работают. Они идут в разрез логики. Что, кстати, и позволяет с ними эффективно работать, используя техники когнитивно-поведенческой терапии. Это единственное научное обоснованное направление психологии, которое я использую в своих тренинговых программах. Теперь заглянем глубже. Смотри, если у человека есть такое отношение к своим достижениям, целям и результатам, то это убеждение с высокими требованиями может легко захватить и другие сферы психики такие как отношения к людям к миру к себе самому к личности как это происходит а, такой человек постоянно будет критиковать все что его окружает и наполняет погода у него не то погода не та м -м -м -м, все не нравится девушки вокруг некрасивые даже страшные он всегда найдет минус даже у самой красивой девушки которую ты знаешь и естественно, он будет видеть множество минусов в самом себе Которые другие люди могут считать за плюсы Такие люди думают так Слушай, ну, э -э -э, кудрявый, лучше бы, наверное, волосы были прямые точные, э -э, наверное, было бы лучше, если бы я был худой Робкие, наверное, лучше бы, чтобы был агрессивным А агрессивный, значит, ну, м -м, винить себя за эмоции а почему это происходит потому что они не принимают себя такими как есть если ты сейчас смотря это видео думаешь что уж твой это косяк он очевиден любой бы в себе это не любил то ты ошибаешься приведу два примера причем они очень разные но это покажет как много бывает вариации самокритики мужчина имея лишний вес вполне себе доволен любит свой животик Ухмыляясь, смотрит на спортсменов, считая это бесполезным делом. При этом он не может смириться со своей лысиной. И смотря на себя в зеркало, каждый раз расстраивается и обещает себе сделать пересадку волос. Имея идеальную фигуру, 8 кубиков пресса, прорисовку большинства мышц, другой мужчина, лысый, смотрит в зеркало, сжимает между указательным и большим пальцем жировую прослойку на животе и видит, что там, Вместо 0,5 сантиметра, еще целых 2 сантиметра Начинает себя гнобить за вчерашний бутерброд И считает себя слабовольным ничтожеством И все это почему? Потому что оба этих человека критикуют себя за мелочи Которые объективно никак, влияют, никак не влияют на качество их жизни такой же пример можно взять из области самооценки и мыслях о себе. Когда мужчина с подобными установками считает, что он должен быть увереннее в себе, то в его голове есть некий образ суперуверенного в себе, а он пока не такой, не такой на 100%. Он не уверен в себе. Понимаешь, да? Пан или пропал, все или ничего, черное или белое. Это когнитивное искажение называется дихотомическим мышлением. Черное и белое. Еще варианты Если кто-то выглядит лучше него, то он чмо Если у кого-то лучше машина, то он нищеброд Если у кого-то женщин больше, то он лошара Если кто-то более уверенно в себе ведет, то он трус Если девушка выглядит лучше него, то он и недостоин Если кто-то выше, больше накачан, у него зубы ровнее, волосы красивее, то он низкоранговый И так далее и тому подобное все сводится к идее того, что такие люди не принимают себя и живут так всю жизнь, стремясь достичь недостижимого. Потому что все из достижения за секунду обесценивается. Но ради этого короткого мига радости, то есть принятия себя наконец-то, да, они готовы вечно стремиться к вершинам. И оказавшись там, лишь на миг в их головах вырастает еще более высокая цель. Или цели. И хорошо, если цели реалистичны. Но таким людям свойственен максимализм, в результате которого они ставят такие цели, за которые даже боятся браться э, и прокрастинируют, потому что понимают, что это будет чересчур сложно. А им должно все даваться очень легко. Либо может и не получиться, да, у них ведь должно получаться. И вот тебе два упражнения, как с этим работать. Поражение первое. Теперь представь, что это состояние победителя, состояние чемпиона, состояние красавца. С тобой большую часть жизни, даже если ты только в процессе достижения цели. Закрой глаза на минуту, вспомни это состояние, когда ты соблазнил красивую девушку. А может заработал большую сумму денег, а может быть победил в соревнованиях, а может быть достиг еще какой-то очень важной желанной цели. Дай этому состоянию заполнить себя, каждую твою клетку. Пусть эта эмоция станет тобой, а ты станешь этой эмоцией. Побудь в этом состоянии столько, сколько получится, а лучше оставайся в нем. Нравится? Я рад. Ты можешь закрепить это на уровне самоидентификации. А на своих тренинговых программах в коучинге вопрос внутреннего состояния я решаю в первую очередь, потому что все, что дальше, нельзя нормально тренировать и прокачивать, если проблемы есть с внутренним состоянием. Если мы решили вопрос с твоим внутренним состоянием, дальше идет все гораздо быстрее и лучше, на порядок проще. Да, это не означает, что если есть такое состояние, то не нужно развиваться. Это значит, что все твои результаты стоит считать достаточными, особенно пока ты находишься в процессе. А Уже потом, во время анализа, можно решить, что тебе улучшать. Тебе не стоит париться о результатах, находясь в процессе каждый момент. Но ты можешь становиться лучше каждый раз, анализируя ошибки после и поработав именно над ними. Если записаться в зал и каждую тренировку смотреть в зеркало и ждать явных изменений, то через месяц ты перестанешь заниматься, потому что ты не увидишь такого эффекта, на который ты рассчитывал, который был бы, если бы ты сделал фото до и после, и забыл бы об этом на целый месяц, а потом посмотрел и сравнил, и эффект будет очевидным. На своих занятиях я предлагаю моим ученикам в начале курса запомнить, а лучше записать, как они оценивают свое состояние, отношение к себе, мысли о себе, о женщинах, о мире, а потом убрать эти записи. А в конце нашего курса, в конце нашей работы, я предлагаю им снова сделать это упражнение и сравнить свои ожидания, сравнить самого себя прежнего с теперешним. И второе упражнение. А ты можешь сейчас сделать следующее: смотри, напиши на листке бумаги от руки, какой идеальный результат ты хотел бы получить от работы над собой через год. Если бы ты точно знал, что это случится. И напиши потом это. Вот впереди по ссылке, я оставил там консультацию, бесплатную консультацию. Ты можешь это, свое состояние, свое ожидание, чего ты хочешь. А оставить в моей школе и мы вместе с тобой обсудим куда тебе двигаться дальше как тебе прокачиваться что тебе делать над чем тебе нужно улучшать свою работу а через год мы вместе с посмотрим поэтому если сейчас ты уже понимаешь, что готов приступить готов работать над собой ты готов получить план по достижению своих целей понять как это сделать за три месяца то Ссылочка на бесплатную консультацию для записи здесь, она тебе ждет. Ну а дальше ты уже сам решай, куда тебе двигаться и что тебе делать.